Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Номизмат. Сегодня у нас полный обзор по монете номиналом 5 рублей 2009 года. Как я говорил ранее, есть магнитные и немагнитные монеты на обоих монетных дворах. Сейчас мы рассмотрим немагнитные монеты Москвы и Питера. Начнем с характеристики. Во второй части я рассмотрю монеты магнитные. Наличательная масса 6,45 грамма, диаметр 25 мм, толщина 1,8 мм. Гурт состоит из 60 рифлений, разделенных на 12 равных участков, чередующихся с 12 гладкими участками. Итак, начнем с разновидностей немагнитных Санкт-Петербургского монетного двора. Он имеет всего две немагнитных разновидности. Их легко различить по размерам прорезей в бутончике. Если прорези одинаковы, то по Александру Сташкину это разновидность 5.22. Также в этой разновидности угол самого верхнего листа скруглен, верхние и нижние части большого листа разделяются узкой борозкой. Разновидностью, которой пролези в бутончике разные. В каталоге Сташкини идет под штемпелем 5.21. На реверсе угол самого верхнего листа острый, верхние и нижние части большого листа разделяются широкой борозкой. Переходим к разновидностям московского монетного двора. Москва имеет у нас 11 разновидностей. У первой разновидности на аверсе знак московского монетного двора находится левее относительно обычного положения, а также немного приспущен. Надписи 5 рублей и 2009 находятся далеко от канта. Детали легенды утонченные. На реверсе у нас завиток орнамента на 3 часа примыкает к канту. Все изображение уменьшено. По Александру Сашкину эта разновидность... Штемпеля 5.3 В. У второй разновидности на аверсии знак московского монетного двора приподнят. Надпись «5 рублей 2009» находится далеко от канта. На реверсе завиток орнамента на 3 часа примыкает к канту. Все изображение уменьшено. По Александру Сташкину это штемпель 5.3 А1. Третья разновидность. На аверсии знак московского монетного двора немного приспущен. Надписи «5 рублей и 2009» год находится ближе к канту. На реверсе завиток орнамента на 3 часа заходит под кант. Все изображение увеличено. По Александру Сташкину это разновидность 5.4b. У четвертой разновидности на Аверсе знак московского монетного двора находится левее относительно обычного положения, а также немного приспущен. Надписи 5 рублей и 2009 находятся далеко от канта. По Александру Сташкину это штемпель 54 в На реверсе завиток орнамента на 3 часа заходит под кант. Все изображение увеличено. На пятой разновидности э, на аверсе знак Московского монетного двора немного приспущен. На надписи 5 рублей и 2009 год находится ближе к канту. На реверсе завиток орнаменты на 3 часа примыкает к канту. Все изображение уменьшено. По Александру Сташкину это разновидность 5.3b. На шестой монете на аверсе знак Московского монетного двора толстый и немного приспущен. надписи 5 рублей и 2009 год находится дальше от канта. На реверсе завиток орнамента на 3 часа примыкает к канту. Все изображение уменьшено. По Александру Сташкину это штемпель 5.3 Г2. На седьмой разновидности у нас на аверсе знак московского монетного двора приподнят. Надписи «5 рублей 2009 год» находится далеко от канта. На реверсе завиток орнамента на 3 часа заходит под кант. Все изображение увеличено. По Александру Сташкину это штемпель 5.4 А1. На восьмой разновидности. На А-версе знак московского монетного двора толстый и немного приспущен. Надписи 5 рублей и 2009 находятся дальше от канта. На реверсе заветок орнамента на 3 часа примыкает к канту. Все изображение уменьшено. По Александру Сташкину это штемпель 5.3 g 1 На девятой разновидности знак московского монетного двора приподнят еще выше, чем на А1. Надписи 5 рублей и 2009 год находятся далеко от канта. На реверсе заверток орнамента на 3 часа примыкает к канту. Все изображение уменьшено. По Александру Сташкину это штемпель 5.3А4. Также направление шлифовки штемпеля 5.3А4 имеется линия на реверсе между буквами Р и У в слове «рублей», разнящаяся с основным направлением шлифовки. Красная стрелочка такая. Десятая разновидность. На аверсе знак московского монетного двора приподнят еще выше, чем на А1. Надписи «5 рублей 2009» находятся далеко от канта. На реверсе завиток орнамента на 3 часа примыкают к канту. Все изображение уменьшено. Направление шлифовки 5.3А2. По Александру Сташкину это штемпель 5.3А2. 11 разновидность. На аверсе знак московского монетного двора приподнят еще выше, чем на А1. Надписи 5 рублей и 2009 находятся далеко от канта. На реверсе завиток орнамента на 3 часа примыкает к канту. Все изображение уменьшено. Направление шлифовки штемпеля 5.3А3. И это у нас штемпель 5.3А3. Это были все немагнитные разновидности обоих монетных дворов. В следующем видео я пишу магнитные разновидности. Дабы видео не было таким большим, я сократил и сделал две части. Ну а я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до новых встреч.